В этом видео хочу вам показать необычный способ оформления обвязки шапки и ушанки на вязальной машине. В прошлом видео мы с вами провязали готовое полотно. Шапка готова, осталось ее оформить. При помощи линейки определяете точное количество сантиметров каждой части нашей ушанки. От края до начала козырька. Записывайте в схему. Есть петельная проба, по ней определяете количество петель в каждом сантиметре и делаем самый простой расчет. Умножаем сантиметры на петли. В итоге мы получаем, что вся планка от края шапки до козырька у нас занимает 119 петель. Провязываем обвязку. 119 игл. 8 10 рядов в зависимости от того насколько широкую обвязку вы хотите видеть на вашей ушанке и теперь на вязальной машинке ставите метки в соответствии с той схемой, которую мы с вами только что нарисовали 5 игл 14 игл 13 и оставшиеся 16 это поможет нам не потеряться и правильно оформить обвязку по каждой части шапки надеваем ушанку на иглы но не таким способом как мы привыкли а наоборот так что у нас изделие оказывается над иголками на вязальной машине этот способ требует небольшого навыка и привыкания оформлять надевайте сначала края потом середину распределяйте равномерно и после того как вы надели полотно надевайте сверху либо петли либо обвивы обвязки которые у вас находятся в нижней части полотна остается только закрыть петли Закрываете петли через все три слоя вязания обычной косичкой. Самое традиционное. Самое главное не затягивать петли при закрытии. Тогда у вас будет очень хорошее, аккуратное и ровное соединение. Закрыли первую часть, первую, вторую. Надеваем следующую. Сначала края, потом серединка. распределяйте равномерно. Сверху надеваете петли обвязки и закрываете косичкой если вам такой способ понравился он для вас необычный не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал если вы потеряете наш канал вы просто не вспомните как выполняете такой интересный замечательный способ обвязки который можно применять не только на ушанке но и на любом вязаном изделии обвязка позволяет оформить край любого изделия по контуру заканчивайте одну сторону ушанки И выполняйте то же самое с другой стороны и также оформляйте козырек. У нас получается три этапа. В следующий раз я вам покажу четыре необычных способа оформления макушки для шапки-ушанки. Поэтому не потеряйте наш канал, поставьте лайк и подпишитесь на канал Изба Вязальня.